Ну хотя бы какой-нибудь плохой. Ну что, ну, блядь! Ты... Как О. я тебя, блядь, убил? Ну, блять, ты нахуй ты запрыгнуть не даешь. Это чего нет у тебя, дурачок? Ты с каром лезет. Напоебал. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Додя! <связь> Додя! Додя, <связь> блядь! Неверлуз не стреляет в... Как я в такое чучело по Prediction герору миссарию, но никто пидорок, ок, блять, но я в предикшн-герору, сурус. А, потей. Пиздец.